Последняя печа рассеянной бури, Одна ты несешься по ясной лазуре, Одна ты наводишь шумную тень, Одна ты печаешь ликующий день. Ты небо недавно толком облегала, И молнии грустно тебя облыбала. И ты издавала таинственный гром, Ты алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновать. Земля освежилась, и буря промчалась, И ветер лаская с точки девес, Тебя с успокоенный коник.